Всем огромный привет! Меня зовут Вика, а за окном ужасная погода и в такую погоду очень сложно выходить на улицу и гулять. И многие из нас любят укрыться в плед или под одеяло и смотреть какие-то хорошие сериалы, фильмы или книги. И... Поэтому в этом видео я сделаю некий микс, я вам расскажу про одну книгу, один сериал и один фильм, который я посмотрела уже за время этой ужасной погоды, которая меня вдохновляет и просто поднимает настроение. Так что, если тебе интересно, то оставайся со мной, поставь палец вверх, подпишись на мой канал, чтобы увидеть это личико чаще, и давайте приступим. А Начнем мы с книг, а точнее с новинки, книги «Гарри Поттер и проклятое дитя». К сожалению, у меня нет печатного варианта, но я очень жду, пока книга появится в Днепре, и я смогу ее приобрести. На самом деле книга мне очень сильно понравилась, но для меня история Гарри Поттера была уже завершена. Вот то прощание на пероне для меня была последней точкой и все. А тут такой неожиданный выход книги. В этой книге рассказывается о детях Гарри, Гермионы, Рона, Малфоя. И на самом деле сюжет очень интересный, мне понравилось, но она написана в форме пьесы, так что я не думаю, что все захотят это читать, но истинные фанаты Гарри Поттера, я думаю, прочтут. Так что я вам скину внизу ссылку на скачивание электронной книги, так что если интересно, обязательно перейдите и почитайте. Ну а сейчас мы перейдем к сериалам, точнее к сериалу. Это, наверное, немного странно, как... Этот сериал не поднимает настроение, но это так, и это сериал «Доктор Хаус». Я не знаю, почему, но именно этот сериал у меня вызывает какой-то такой уют, домашнее такое настроение... Он мне реально поднимает настроение, это странно. Вот я весь сентябрь уже смотрю, я уже на третьем сезоне, и, в общем, как-то так. И мне, на самом деле, это очень нравится, он меня расслабляет, поднимает настроение как-то. И это очень удобно, особенно по утрам, когда я собираюсь, я включаю сериал, начинаю краситься, собираться, кушать и так далее. Если вам скучно, если ваши сериалы еще не начали выходить, то обязательно начинайте смотреть Доктора Хауса. Там дофига сезона, и точно вам этого хватит. И если вы не вдохновились идеей прочитать новую книгу Гарри Поттера, то посмотрите фильмы. Сейчас я стараюсь каждые выходные смотреть хотя бы по одному фильму Гарри Поттера. Не знаю, почему она мне так поднимает настроение, создает чувство уюта и тепла. Это просто невероятно. Я обожаю серию этих фильмов. Да, я смотрела эти фильмы очень-очень много раз, но когда я пересматриваю их, я просто снова смотрю на этот фильм глазами ребенка, который только-только окунается в историю Гарри Поттера. Это невероятно вдохновляет. Так что я очень сильно и настоятельно вам рекомендую посмотреть или пересмотреть серию этих фильмов. В общем-то, это было все. Я, правда, очень надеюсь, что вам понравится это видео. Хотя оно не было супер-пупер оригинальным, но я поделилась с вами частичкой своей души, так как я чувствую то, что навевает мне тепло и уют. Так что Если тебе понравилось это видео, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, что поднимает тебе настроение в эту ужасную осеннюю погоду. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!